Электромагнитные колебания можно получить в колебательном контуре. Колебательный процесс сопровождается превращением энергии магнитного поля в энергию электрического поля и обратно. Вся энергия при этом остается в колебательном контуре и лишь незначительная ее часть излучается в пространство. Если раздвигать пластины конденсатора, уменьшать число витков катушки, то получим открытый колебательный контур. Этот контур представляет собой по существу прямой провод, верхний конец которого соединен с горизонтальным проводом, располагающимся как можно выше над Землей, а нижний конец заземлен. Электромагнитное поле теперь охватывает все пространство вокруг контура. Рассмотренное устройство представляет собой антенну.